Добрый день, друзья! Проверяем подключение. Начинаем наш очередной прямой эфир. Итак, похоже, первое подключение потихоньку пошли. Я так полагаю, что связь неплохая. Но поскольку люди пока собираются, подключаются, проверяют связь, я хотел сделать, пока суть додела, небольшое вступление. Оно из разряда лирических, а именно из разряда тех мыслей, которые приходят неизбежно каждому из нас, анализируя все то, что происходит последние несколько недель вокруг нас. В связи с этим мне вспомнился один очень старый фильм, называется «Пятый элемент». Довольно известный фильм, и вот там есть один эпизод, который очень хорошо иллюстрирует все то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Если кто смотрел, вы, наверное, помните, что в какой-то момент из этого фильма одного из героев, который играет на стороне добра, приводит в логово самого главного злодея, который с ним ведет некий такой философский диалог, находясь в своем дворце, который оснащен по самому последнему слову техники, как мы бы сейчас сказали «умный дом» или «умный дворец», где все управляется кнопками, дистанционными пультами управления, любая прихоть этого человека выполняется машинами. ну То есть полная экипировка с точки зрения техники. И вот этот злодей показывает вот весь свой мощный арсенал технического вооружения и говорит, что вот зачем будущее. И при этом он сидит и ест вишню. И в какой-то момент времени, во время разговора, Маленькая косточка вишни попадает этому злодею в дыхательное горло. Он, соответственно, начинает задыхаться, падает на стол, нажимает на все эти кнопки, на все эти пульты, которые у него есть. Отовсюду из стен, из-под стола, из пола выдвигаются какие-то умные машины. Они начинают что-то делать, пылесосить, красить, сметать, включать-выключать свет, какие-то технические происходят манипуляции. Но это никак не помогает герою, который задыхается и уже на грани смерти. И в этот момент он показывает жестом нашему доброму герою, что я уже ничего не могу, помоги мне, пожалуйста, тот подходит, ударяет его по спине, косточка вылетает. И этот герой произносит банальную фразу: Вот видите, господин Зорг, несмотря на все ваши технические ухищрения, на, все, на всю вашу техническую оснащенность, на всю вашу, казалось бы, непобедимость одна маленькая вишневая косточка в миг подорвала все ваши основы. Так вот, то, что сейчас с нами происходит, это примерно из этой же серии. Мы все вооруженные беспилотными такси, электромобилями, искусственным интеллектом, интернетом, онлайн-банками, интернет-технологиями, чувствовали себя абсолютно могущественными, защищенными и непобедимыми. И тут в наш этот технический мир вырывается пара белков и кусочек РНК, и вот эта микроскопическая частица в один буквально момент наводит беспредел во всем этом нашем совершенном мире. И что самое главное, что вот сейчас, анализируя всю эту ситуацию, мы с вами прекрасно понимаем, что ни одна из наших технологий, которые были у нас совершенные, безупречные, технологии 22 века, как мы бы сейчас сказали, ни одна из этих технологий, никак нам не смогла помочь в этой ситуации. И все, на что сейчас упывает человечество, это только на собственную иммунную систему. Потому что, друзья мои, сейчас все эпидемиологи и инфекционисты понимают, что вот в этой ситуации у нас с вами есть выход. Эта коронавирусная напасть совершенно точно пройдет. Но победим мы ее не благодаря каким-то технологиям, а благодаря тому, что определенного количества людей, Иммунитет достаточно сильный, и он выработает антитела к этому заболеванию. Мы, как человечество, благодаря вот этим людям, которые обладают сильным иммунитетом, получим защиту. Есть такой термин в эпидемиологии – стадный или групповой иммунитет. Когда большая часть членов общества становится иммунным к какому-то заболеванию, более слабые члены общества, уязвимые члены общества – не болеют этой болезнью потому, что вирус или бактерия не может ужиться в этом социуме, потому что у него сильный стадный иммунитет. Большая часть членов общества имеет сильный иммунитет, благодаря чему у вируса или у бактерии нет условий для размножения и нет условий для передачи. Вот эти сильные люди, люди с сильным иммунитетом, по сути дела, и становятся нашей надеждой сейчас в защите от этой коронавирусной напасти. Когда мне говорят, что он ведутся работы над созданием вакцины, конечно, здорово. И, возможно, ее в каком-то пределе сделают. Но, во-первых, мы не знаем, когда это случится. Потому что, когда случилось атипичное пневмоние в 2002-2003 году, а я напомню, что вирус, вызывавший тогда атипичную пневмонию, это практически тот же самый вирус, который получили мы сегодня, вирус COVID-19 и вирус, вызывающий атипичную пневмонию, сходно между собой по генетическому материалу на 86%. По сути дела, один и тот же вирус, он только мутировал. Так вот, я напомню, что вакцины от атипичной пневмонии так и не создали. А в 2012 году, когда на Ближнем Востоке возник очаг инфекции так называемого ближневосточного респираторного синдрома, который тоже вызывается коронавирусной инфекцией, и вот уже прошло 8 лет, и вакцины против этого тоже не созданы. Поэтому, друзья мои, вот во всем том беспорядке, который сейчас с нами случился, мы можем сегодня уповать не на беспроводной интернет, не на беспилотные такси, не на спутники и не, не на электромобили, не на искусственный интеллект, а единственно на нашу иммунную систему или иммунную систему тех членов общества, у которых она достаточно сильна, чтобы они создали вот этот коллективный барьер и тем самым вирус COVID-19 ушел бы из нашего социума, потому что все больше и большее количество людей были бы к нему иммунными. Вот что такое иммунная система, вот почему о ней нужно думать и вот почему ее стоит укреплять. И поэтому я очень вам желаю, что когда вся эта коронавирусная напасть пройдет, пожалуйста, никогда больше о ней не забывайте. Вот мы забыли в свое время об атипичной пневмонии, мы даже не слышали про ближневосточный респираторный синдром, мы, походя, думаем о вирусе гриппа, хотя он может мутировать в очень опасную форму. Так вот, я очень вам желаю, когда эта напасть пройдет, вы, пожалуйста, не забывайте, вы помните, что главная надежда всего человечества в защите от вот этой маленькой вишневой косточки, которая неожиданно ворвалась в наш идеальный технологический мир, это наша иммунная система. Мы очень сильно привыкли полагаться на медицину в последнее время. У нас действительно огромные достижения в этой области. Но вот пока иммунную систему мы с вами понять и повторить не можем. Слишком много в ней клеток, многих из которых мы даже сегодня еще не знаем. Слишком много между ними взаимодействий, которые мы понять не можем. Друзья мои, легко взять и сделать синтетический кровеносный сосуд. Это обычный физический предмет. Нужно просто получить определенную технологию, чтобы организм не, от... не отторгал этот сосуд. Но по сути дела, это обычная техника. Мы берем трубку и вместо испорченной собственной вставляем синтетическую, отличную. И она нам помогает дальше жить еще 5-10 лет. Мы знаем, как устроен сустав. Это тоже физическая штука. Мы берем э, из искусственных материалов, воссоздаем сустав. Делаем протез, и человек живет еще 5-10 лет, прекрасно двигаясь. Но это все физические штуки, которые созданы из понятных вещей. Более того, даже последние разработки в области создания искусственного глаза или искусственного уха – это тоже простые технические вещи. Есть клетки, воспринимающие импульс, есть клетки в мозгу, которые превращают его в зрительный или слуховой сигнал. Это тоже достаточно простая физическая цепь. А иммунная система, которая состоит из миллиардов самых разных клеток, несущих самую разную защитную функцию, каким-то образом между собой постоянно взаимодействующих, это повторить в виде какой-то простой технической штуки, простого какого-то физического протеза невозможно. Единственное, что мы можем делать, это укреплять ее, благо мы знаем, на какие сигналы иммунная система реагирует, как она устроена, как предотвратить ослабление иммунной системы с возрастом. Мы это все знаем. Просто мы настолько уверовали в силу нашего технического умного дома, что мы часто перестаем об этом думать. И сегодня мы с вами будем говорить о витаминах. И вот большинство из витаминов, которых мы с вами сегодня коснемся, они имеют самое прямое отношение к иммунной системе. И здесь как раз мы с вами переходим к тому, что такое витамины, нужны ли они сегодня или нет, опять же вспоминая нашу современную, очень развитую медицину и так далее. Вот давайте с вами поговорим о вот этих простых вещах, которые мы не будем касаться каких-то тонких химических моментов, мы не будем вспоминать точные физиологические механизмы влияния витаминов на те или иные стороны нашей жизнедеятельности и в частности иммунной системы, мы вот просто постараемся у себя в голове создать правильное отношение к тому, что такое витамины. Почему это важно сделать? Потому что, будем честны, наше отношение в обществе к витаминам в последнее время претерпело очень большие изменения. Вот лично я на своем долгом веку помню как минимум три этапа отношения общества к витаминам. Вот Когда я был еще совсем маленьким, это детский сад и школа, к витаминам все и в обществе, и врачи относились очень трепетно. Все считали их безусловно очень важными веществами для профилактики различных заболеваний и укрепления здоровья. Если кто-то моего возраста или чуть старше, они наверное помнят, что в школах, особенно в осенне-зимний период, проводилась обязательная всеобщая витаминизация. Приходил школьный врач и выдавал всем школьникам вот эти большие желтые драже «Ундевит» или не помню уже, как они там назывались. А это считалось обязательным, необходимым средством профилактики различных острых респираторных вирусных инфекций. Приходил школьный врач каждый день и всем детям выдавал эти витамины. То есть все – и дети, и взрослые родители их – и врачи все понимали важность витаминов и понимали необходимость витаминов, особенно в критические периоды. Второй этап, который я помню, это уже этап начала 90-х годов, когда наша страна была в тяжелом положении, когда на нас посыпалась гуманитарная помощь со всех концов земли. И тогда мы, мы, стал, мы люди, выросшие на Ревите и Ундевите, столкнулись впервые с мощными витамины минеральными комплексами, в основном европейскими или американскими. Я сам помню, как я смотрел на этикетку американского продукта под названием «Мотерна». Вот сейчас прям помню это прекрасно. И для меня это был космос. Вот я смотрю на этикетку, я вижу там 15 разных витаминов, включая тех витамины, о которых я не слышал, даже несмотря на то, что учился уже к тому времени в медицинском институте. Огромное количество макро- и микроэлементов, и я видел вот этот мощный состав, и я понимал, что вот это космос, что вот это медицина, что вот это профилактика. И, конечно же, это всем внушало огромное, огромное уважение, и все, конечно же, относились к этому очень серьезно. Все понимали, что это очень серьезный продукт, что это очень серьезный препарат для профилактики, а также коррекции некоторых болезненных состояний. А вот сейчас я наблюдаю третью фазу. И третья фаза очень неоднозначная. Если вы подойдете к врачу и скажете, «Доктор, вот вы знаете, я вот решил принимать витамины, как вы к этому относитесь?» Вы знаете, большинство врачей вам скажут примерно те же слова, которые они в последнее время говорят в отношении правильного питания и в отношении спорта. «Ну да, это, конечно, важно, ну да, нет, ну ты побегай, конечно, и укроп поешь, ну и купи какие-нибудь витамины, но вот если что-то серьезное с тобой случится, ты это все же самолечением-то не занимайся, приходи ко мне, у нас хорошие препараты, витамины, курсы, капельницы, мы тут тебя все поправим, все будет хорошо». То есть мы настолько уверовали в технологии медицинской промышленности, что мы сегодня относимся к витаминам, ну вот я с точки зрения врачей говорю, Чаще всего, как некой детской шалости. Ну, ты попробуй витаминчики, конечно, там поешь, побегай там, какие-то апельсины поешь, сок себе выдави. Ну, не помешает. Но если что, приходи ко мне, и вот тогда будет серьезный разговор. Я думаю, вы сами сталкивались с этим тоже. Если мы с вами поговорим с населением, а как оно относится к витаминам, то здесь мы тоже... В последнее время услышим крайний разомбой мнений. Кто-то скажет, ну, витамины вообще-то нужны. Я вот помню, в детстве мне говорили, наверное, нужно хотя бы раз в год принимать. Кто-то скажет, "О, это все синтетика, это все отторгается организмом, у вас что, унитаз золотой, это все туда выливается, это все не приживается, это все вредно. Кто-то скажет, витамины должны получать, поступать только из пищи. Вот дождемся сейчас дачного сезона, вот сейчас три месяца на даче отработаем, зарядимся витаминами и никакой коронавирус нам не страшен. Но вот как оказалось, что на даче-то мы с вами отработали, а коронавирус пришел и как-то стало страшно, правда? Так вот, друзья мои, давайте с вами расставим точки над «и», потому что вот я сейчас вижу, что мы сейчас с вами перешли в какое-то состояние какой-то такой воинственной некомпетентности в отношении витаминов то есть часть из них часть людей считает что это детские шалости часть людей считает что это вообще не нужно или вредно часть людей говорит о том что ну да там может быть но ну, вообще-то укроп лучше вот давайте с вами на все эти вопросы ответим потому что так или иначе вы столкнетесь с такими утверждениями в любой момент времени как со стороны врачей с которыми вы столкнетесь так и со стороны людей, которым вы будете рассказывать о витамине, вы услышите такое огромное разнообразие мнений, что вам важно сформировать собственную точку зрения. Итак, давайте начнем с первого вот ключевого вопроса. Так нужны витамины или не нужны? Я сейчас говорю не в принципе о витаминах, которые содержатся в пище. Мы об этом еще поговорим. Я сейчас задаю вам простой прямой вопрос. Вот, например, вот я беру витаминно-минеральный препарат. Вот есть у меня такой на столе, и мы о нем еще с вами поговорим. И вот задаю вам вопрос. Вот этот витаминный, витаминно-минеральный препарат или любой другой витаминно-минеральный препарат нужен человеку или нет? Нужно ему его принимать? Или это избыточность? Или он это может как-то компенсировать другими способами? Нужно или нет? Вот простой вопрос. А если я задам его абстрактно, я не получу точного ответа. Потому что мне опять скажут кто-то, да, нет пища, да, ну, побалуйся, может быть, поможет. Ну, непонятно, да, нужно или нет. Даже те, кто привык употреблять витамины, тоже не имеют вот какого-то совершенно железобетонного аргумента. Зачем они это делают? Почему они это делают? И вот поскольку вы всегда столкнетесь именно вот с таким разнобоем мнений, у вас у ваших людей с которыми вы будете говорить о витаминах не будет четкого понимания четкого ответа нужны или нет я вам привожу конкретный четкий пример знаете в какой ситуации любой врач независимо от того как он относится к витаминам как он уповает на современные медицинские технологии есть один одно состояние в жизни человека когда все врачи как один Говорят, обязательно, ни в коем случае не пропускай, каждый день. А если вы врачу в этой ситуации скажете, врач, ну подождите, это же есть все в пище, я вот в пище сейчас начну это сопоставлять, высчитывать дозы, я там все получу. Врач тем не менее вам скажет, нет, пища это важно, это нужно, это здорово, но тем не менее, помимо рациона обязательно каждый день Суточную дозу вот этих витаминов и минералов будет добр обязательно принимать. Как вы думаете, о каком состоянии я говорю? Многие из вас уже догадались. Конечно же, речь идет о беременности. Как только мы говорим, что перед нами беременная женщина, сразу вот эти все разговоры, а ну там побалуйся, а ну может быть укроп черная смородина, они все как-то сразу исчезают. И врачи сразу становятся серьезными, говорят, это очень важно на протяжении всех 9 месяцев, а еще лучше на протяжении 6-8 месяцев вскармливания, обязательно поддерживать 100% витамино минеральный баланс, который вы можете достичь, будучи уверенным на 100%, только если употребляете витаминно-минеральный комплекс. Почему они все, как в один голос, в этой ситуации говорят о важности витамина? Да потому что риск осложнений, которые возникнут у ребенка в случае дефицита тех или иных витаминов, настолько высок, что все сразу забывают о том, что витамина это какая-то шалость, что витамины непонятно что. Все сразу забывают. Риск настолько высок, что кладя на правую чашу весов риск осложнений у будущего ребенка, и кладя на левую чашу весов все сомнения, которые существуют сегодня у врачей или у населения в отношении витаминов и минералов, конечно же, вот этот риск перевешивает все возможные возражения, все возможные сомнения и все возможные контраргументы. В этой ситуации все скажут обязательно, каждый день максимально полный витамино минеральный комплекс. И я думаю, что с этим спорить никто не будет. И вы знаете, вот если вы возьмете эту ситуацию, все сомнения сразу куда-то уходят. А теперь у меня вопрос. Вот смотрите, а мы сейчас с вами находимся в тоже очень сложной ситуации. Вот эта коронавирусная инфекция, которая для людей старше 55-60 лет имеет буквально вопрос жизни и смерти. Мы находимся в очень тяжелой ситуации. Вот здесь мы должны с вами обсуждать, нужны или не нужны витамины. Мне кажется, вот любая критическая ситуация заставляет сразу всех как-то отбросить свои заблуждения, отбросить какие-то свои сомнения или какой-то свой предыдущий опыт, или какое-то свое внутреннее спокойствие, связанное с тем, что медицина нам в любом случае поможет. Вот как только возникает ситуация, когда мы понимаем, что медицина по какой-то причине нам не помогает, мы сразу вдруг начинаем понимать, что это очень важно. Так вот, друзья мои, витамины, вот два, две вот этих вам ситуации привел, минералы, нам абсолютно необходимы. Они абсолютно необходимы нам каждый день для полноценного функционирования разных органов и систем. Абсолютно необходимы. Я всегда привожу аналогию. Вот э, Никто не будет спорить э, с важностью гормонов. Все будут молиться на свой организм, чтобы он как можно дольше полноценно синтезировал, Половые гормоны, инсулин, кортикостероидные гормоны, гормоны роста, гормоны щитовидной железы и любые другие гормоны, которые определяют наше полноценное здоровье. Мы будем молиться на свой организм, чтобы, не дай бог, у нас не уменьшилось количество инсулина. да, Об этом все знают. Не дай бог, у нас не случились проблемы с щитовидной железой. Для большинства людей, людей, особенно мужской половины. Не дай бог у нас упадет уровень тестостерона. Правда? Мы молимся на это. Чтобы наш организм, не дай бог, не перестал в достаточном количестве синтезировать эти вещества. Так вот, друзья мои, витамины ничем не отличаются от гормонов. Они оказывают точно такое же воздействие на все стороны нашей жизнедеятельности. Есть только одно отличие. Гормоны наш организм синтезирует сам. А витамины... И минералы нет. Витамины и минералы каждый день мы должны получать из пищи. Кто-то скажет, а почему такая странная ситуация возникла? Если и гормоны, и витамины одинаково важны, то почему природа не наделила нас возможностью синтезировать витамины и минералы так же, как гормоны? Ну, Друзья мои, природа очень экономное создание. Если оно понимает, что человек может собственными силами откуда-то из другого места взять важные ему вещества, она никогда не будет тратить на это свои ресурсы. Вот гормоны из природы мы получить никак не можем. И поэтому наш организм синтезирует их сам. А вот витамины и минералы получить мы можем. И если мы их получить можем, то природа на это тратить ресурсов не будет. Она просто заставит нас идти и искать эти витамины в природе. Так, кстати, и делают животные. Владельцы кошек, собак прекрасно знают, что если мы их неправильно кормим, и особенно если это дворняги, а не какие-то там селективные японские чау-чау, вот которых носят под ручкой в муфте, то есть это настоящие дети природы, то вот если у них возникнет дефицит витаминов и минералов, внутренний инстинкт им покажет, где искать эти витамины и минералы. И источников очень много, начиная от травы, которые обычно собаки не едят, кончая, простите меня за выражение, чужими собачьими экскрементами. Потому что экскременты свежие, еще раз прошу прощения за физиологические подробности, это источник большого количества витаминов, которые вырабатывает кишечная микрофлора. И поэтому собаки это и делают. Мы, конечно, негодуем, но у собак внутренний инстинкт, они должны получить эти витамины. А у человека этого инстинкта уже нет. Вернее, есть, опять же, в короткие жизненные промежутки. Опять же, если вспоминать беременных, то вы вспомните, например, историю 19 века, когда беременные женщины, находясь в состоянии дефицита витаминов и минералов, проявляли какие-то пищевые извращения, например, начинали есть и звездку. Почему? Потому что в звездке большое количество, например, биодоступного кальция. То есть инстинкт в этот момент, очень важный момент жизни – Женщину толкал и открывал в ней древние подсознательные инстинкты. И она начала, начинала искать в природных источниках те недостающие компоненты, которые есть. Так вот, наши предки точно так же имели этот инстинкт. И если у них возникал какой-то дефицит, они умели найти это. А мы сегодня с вами утратили этот инстинкт. Мы не знаем и мы не чувствуем дефицита. Друзья мои, у нас может быть вообще... Очень глубокий дефицит или витамина С, или очень глубокий дефицит витамина D. Мы будем от этого сильно страдать, мы будем обращаться к врачу, мы будем э, чувствовать, э, как наш организм разрушается, но мы не будем понимать, что это вещество мы можем легко взять где-то в природе. У нас сейчас этот инстинкт. Поэтому витамины очень нужны. А поскольку мы не имеем инстинкта, и мы не можем оценить, есть дефицит или нет, мы должны полагаться в данном случае только на голову. И голова нам говорит, что организм человека нуждается в определенном количестве витаминов и минералов. И это определенное количество уже давно высчитано. И мы его знаем. Например, витамин С мы должны в день получать ну, минимум 100-150-200 миллиграммов. Цифра известна. Мы ее можем запомнить, мы ее можем вычислить в пище или мы ее можем сравнить на этикетке витаминно-минерального препарата. Доза витамина D тоже ясна. Например, 400, 500, тысяч международных единиц. Тоже понятно. Вот это количество каждый день мы должны получать. Мы идем, смотрим состав пищевых продуктов, высчитываем количество витамина D или идем в аптеку, смотрим, сколько содержится витамина D в данном препарате и принимаем. Понимаете, вот так мы подменяем инстинкт нашим знанием. И теперь возникает вопрос, второй очень важный. Да? То есть мы разобрались, что витамины очень нужны, что витамины это по сути дела гормоны. Дефицит витаминов мы инстинктом понять не можем. И, соответственно, мы должны каждый день их получать. И теперь возникает вопрос, а в каком виде? Потому что это вторая часть вот этой извечной дискуссии. Вот все, что продается в аптеках, это синтетика, это отторгается организмом, более того, это вредно. Вот все надо получать из пищи. Абсолютно с этим согласен. Друзья мои, кто спорит? Если вы умеете точно посчитать, какое количество витаминов и минералов в своем рационе вы получили и если вы по окончании дня посчитав это у себя в блокноте подвели итог и сказали я получил все что необходимо конечно в этом случае никакой витаминно-минеральный препарат вам не нужен вы отлично работаете мозгом вы знаете в каких продуктах содержатся те или иные витамины и проблем по большому счету никаких нет если вы так умеете то для вас вопрос приема витаминно-минеральных препаратов снимается. Но здесь есть несколько вещей, которые, к сожалению, ограничивают применимость данного метода. Первое, что мы должны понимать. Наши предки, которые получали все витамины и минералы из пищи, они ведь ели совершенно другую еду. Давайте вспомним и с этого и начнем. Это очень важный момент. Та пища, которую ели наши далекие-далекие предки. Вспомним дикие предшественники пшеницы, дикие предшественники картофеля, дикие предшественники любых других фруктов, которые мы сегодня с вами имеем в магазине. Вот вспомним все дикое, как это есть в природе. И давайте проанализируем состав вот этих диких предшественников. Чем они отличались принципиально от того, что сегодня есть у нас с вами в магазинах, от того, что есть у нас с вами сегодня на даче. Давайте вот внимательно поймем вот эту ключевую разницу, которая нам с вами очень легко поможет вот снять вот эти внутренние сомнения. Вот главное отличие тех древних предшественников от наших сегодняшних культурных сельскохозяйственных продуктов заключается вот в чем. Древние предки всех этих сельскохозяйственных культур содержали очень низкое количество белков, жиров и углеводов. То есть, очень низкое количество строительного материала и очень низкое количество энергии, которая нужна человеку, нашим древним предкам, для существования. Соответственно, поскольку для них энергия и строительные материалы, белки, жиры и углеводы были главными, они вынуждены были съедать огромное количество этой древней первобытной пищи для того, чтобы обеспечить хотя бы субоптимальный уровень энергии каждый день. Но чтобы не умереть, условно говоря, с голоду, чтобы поддерживать обновление клеток, чтобы хотя бы как-то прожить свои 20-30 лет, а именно столько жили наши предки. Они вынуждены были съедать огромное количество вот этой низкой энергетической пищи, которая у них была единственно доступной в природе. Потому что источников высокой энергии у предка было крайне мало. Но, условно говоря, если так вспоминать, это мог быть дикий мед, на который он случайно мог набрести. Но это не каждый день и не каждый месяц. Или какие-нибудь перезревшие фрукты, на которые он мог рассчитывать всего лишь несколько дней в году. Вот источники богатой энергии. А в остальном... Особенно в зимний период это крайне низкое наполнение энергии. Соответственно, для того, чтобы получить, например, хотя бы 3-4 тысячи килокалорий в сутки, он должен был потратить, во-первых, огромное количество энергии на поиск ее, а во-вторых, съесть огромное количество пищи, которая крайне низкоэнергетическая. И съедая вот эту пищу, он получал огромные дозы. И витамина С, и витамина Д, и всех других витаминов, всех других минералов. Потому что белков, жиров, углеводов и энергии было мало, а сопутствующих биологически активных веществ в этом растении или другом источнике было очень много. И поскольку витаминов и минералов он получал очень много, природа и лишила нас возможности синтезировать самим эти жизненно важные вещества. Потому что исходно... На протяжении миллионов лет нашей эволюции каждый день мы получали огромное количество витаминов и минералов, даже сами того не желая. Просто потому, что мы хотели найти белки, жиры, углеводы, энергию, а получали в итоге еще и огромное количество витаминов и минералов. А теперь переносимся в наше время. Благодаря различным пищевым технологиям, благодаря сельскохозяйственной селекции, благодаря современным генетическим технологиям, мы с вами сегодня получаем продукты совершенно обратного качества. В них очень много белков, жиров и углеводов, и энергии, и намного меньше витаминов и минералов. Сравните, например, дикую картошку и современную картофель, современный картофель. А еще лучше возьмите, например, картофельные чипсы. И вот возьмите, проанализируйте состав энергетические картофельных чипсов. Дальше посчитайте количество минералов и витаминов в них, а потом сравните это с диким ботатом. Сколько на одну калорию в диком ботате приходилось витаминов и минералов, и сколько на одну калорию картофельных чипсов сегодня приходится тех же самых биологически активных веществ. Вы увидите катастрофическую разницу. Поэтому, если мы с вами сегодня идем в магазин, вооружившись всеми знаниями о том, где взять витамины и минералы, и мы начинаем выбирать с полки все эти продукты и складывать их у себя дома на кухне, а потом подсчитываем, помимо витаминов и минералов, состав белков, жиров, углеводов и энергии, мы понимаем, что мы с вами получаем 5-7-10 тысяч килокалорий в сутки. Формально мы получили все витамины в натуральном виде, но при этом мы их получили ценой огромного избытка энергии что для организма может быть еще хуже, чем дефицит витаминов и минералов. Это первая проблема, с которой сталкивается современный человек. Вторая проблема, она больше относится к так называемым стихийным дачникам. Я их назову так, называю так. Да что ваши витамины? Я вот сейчас, с конца апреля на даче, по конец октября. У меня там редиска, укроп и всего прочее. Отлично, согласен. Отличные источники витаминов и минералов. Но вот здесь возникает одна тонкость. Спросите таких дачников, могут ли они точно сказать, сколько и каких витаминов и минералов содержится в пучке укропа, который они только что сорвали и готовы съесть. Мы задним умом примерно понимаем, что укроп это отличная еда. И вот лично я, например, зелени в день съедаю ну, минимум полкилограмма. Я это делаю из соображений здоровья, но при этом я понимаю, что большинство дачников даже не сможет посчитать в составе этого пучка витамин С. А как мы можем говорить о том, что мы получили все витамины и минералы на даче, если мы не знаем, сколько там содержится? Кто считал? Кто измерял? Мы ориентируемся на таблице учебника диетологии 1960 года Мануэла Пефнера, друзья мои. Но это 60-й год, а мы сейчас живем в 2020 году. Разница может быть очень большой. Да и вообще кто и как может посчитать? Да и вообще дачники считают ли эти витамины или нет? Понимаете, друзья мои, витамины – это работа мозга, который понимает, что они нужны для здоровья, а второе – он понимает дозы, в которых они нужны. И вот тогда это серьезный подход. А те люди, которые этого не понимают и не считают, они просто выпадают из э, дискуссионной среды. Потому что это разговор слепого с глухим. Потому что один машет пучком укропа и говорит, я здесь все получил, а другой точно понимает, что да, витамин С получил, да, полифенола получил, да, бета-каротина очень много. А где цинк? А где кальций? А где, например, витамины животного происхождения, такие как витамины, например, тот же самый витамин D? Где? А тот все машет своим пучком укропа. Понимаете, в чем дело? Друзья мои, поэтому в данном случае мы с вами понимаем, что мы сейчас находимся, вот живя вот в этой действительности, мы находимся в состоянии некого компромисса. Мы обязательно должны поддерживать правильное питание. Это очень важно. Но при этом мы с вами понимаем своим мозгом, что правильное питание в текущих условиях, при нашей низкой двигательной активности – и при очень высокой энергетической плотности современных продуктов питания никогда не обеспечит нам полным составом витаминов и минералов. И поэтому мы обязательно добавляем их к пище. Потому что мы умом понимаем, что это очень важно. А потом давайте с вами вспомним, что в определенных жизненных периодах потребность в энергии человека еще больше снижается. Вот, например, давайте возьмем уязвимую группу, для коронавирусной инфекции. Людей старше 50 лет. Как вы думаете, какая рекомендуемая потребность в калориях у этой возрастной категории? Друзья мои, 1400-1500 килокалорий в сутки максимум. 1400-1500. А вот теперь возьмите и попробуйте, не выходя за рамки этого верхнего предела в 1500 калорий, собрать себе рацион, полностью отвечающий а, возросшим сегодня потребностям в витаминах и минералах, особенно в связи с коронавирусной инфекцией. Попробуйте. Вот Просто ради эксперимента. Попробуйте прийти в магазин и набрать на полторы тысячи килокалорий полный набор витаминов и минералов. Вот в чем проблема, понимаете? И именно поэтому врачи, ведущие беременных женщин, говорят Милочка, конечно, и орехи, и цитрусовые, и свежая ягода, и зелень, все это очень хорошо, обязательно это кушай, но обязательно каждый день по одной таблетке или по одной капсуле вот этого препарата. Потому что они понимают, что ни один человек сегодня не сможет обеспечить абсолютно гарантированное количество витаминов и минералов, которое критически важно для развития ребенка. Они понимают это, они говорят. Да, укроп, да, редиска, все здорово, обязательно, чем шире твое питание, тем лучше, но таблетку и капсулу каждый день, как отче наш. Вот вам и пример. Теперь переходим ко второму вопросу. Но ну, надеюсь, что как-то э, в голове э, немножко все встало на свои места, что все же витамины нужны, что все же нужны. А, да, летом чуть меньше. Но в осенне-зиний период, а тем более в условиях каких-то болезненных состояний или угрозы болезненных состояний. Ну вот, например, коронавирусная инфекция. Большинство людей сейчас не болеет. Или переболеет очень легко. Но, тем не менее, у многих людей угроза большая. И значит, потребность в иммунокорригирующих витаминах и минералах возросла в 2-3-4 в раза. Понимаете? Мы не сможем это обеспечить из пищи, не превысив несколько раз нашу суточную калорийность. А тем более сегодня, когда мы сидим сегодня с вами в изоляции, мы вообще не движемся. Наша потребность в калориях, друзья мои, сегодня упала до 1000-1200. Вот теперь попробуйте обеспечить 4-5-кратную дозу цинка или 2-3-кратную дозу витамина D или 50-кратную дозу витамина С на 1000 калорий. Попробуйте сделать. Если кто-то сможет, друзья мои, памятник сам лично поставлю. Итак, переходим ко второму вопросу. Тоже очень важный. Синтетика или натуральные? Это к вопросу, опять же, дача-аптека, дача-аптека. Огромное количество людей в последнее время говорят, я не принимаю витамины по одной простой причине, что они все синтетические, они вредны для нашего организма. Они только вред они пользу принесут, поэтому уж лучше я чуть-чуть из пищи, но вот синтетические препараты принимать не буду. Этому отчасти вторят, вторят некоторые научные исследования, которые берут какой-то витамин, начинают его давать группе испытуемых, потом замеряют какие-то результаты исследований и говорят, вот видите, мы им давали витамин Е, мы им давали бета-каротин, ничего не изменилось, поэтому все эти ваши витамины Е в больших дозах, они не имеют никакого значения. Потому что они синтетические, вот если бы он ел э, орехи, в которых содержится натуральный витамин Е, он бы получил результат, а вот этот ваш синтетический витамин нет. Друзья мои, первое, что я хочу сказать, действительно, с этим спорить не буду абсолютно. Все, что мы с вами получаем в природном виде, это однозначно всегда лучше, чем синтетическое. Однозначно. Вот здесь никаких сомнений и разногласий не должно быть. Это понятно. Все, что природное, однозначно лучше синтетического. Но мы-то с вами, друзья, говорим о компромиссе, правильно? Мы с вами пришли сейчас к общему мнению, что наше с вами правильное питание в современных условиях не может нас обеспечить полноценным уровнем витаминов и минералов. Соответственно, мы не можем их получить в натуральном виде из пищи. Но мы, нуж... Но мы нуждаемся в этих дозах. Соответственно, так или иначе возникает необходимость компромисса. И мы должны будем добавить к нашему рациону синтетические витамины. Вредны или не вредны, друзья мои, синтетическими витаминами мы живем уже полвека, если не больше. И за эти полвека однозначно доказано, что в целом синтетические витамины ничем по своему эффекту в массе не отличается от натуральных ничем да есть небольшая разница но она вполне может быть опущена за скобки нашего разговора потому что это всего лишь 5 10 20 процентов разницы в эффективности вот если мы с вами берем синтетический витамин c если мы с вами берем натуральный витамин c мы начинаем сравнивать, как они действуют, например, на организм человека, который нуждается в иммуномодуляции, берем высокие дозы, там, 200, 300, 500 миллиграммов того и другого, мы с вами увидим отклик организма и на то, и на другое. Если мы возьмем синтетический витамин Е или натуральный витамин Е, и опять же в высоких дозах назначим человеку для каких-то вещей, необходимых для повышения активности работы тех или иных систем, мы получим однозначно выраженный эффект. И это уже доказано. Почему же тогда до сих пор говорят о том, что синтетика вредна, что она не усваивается в организме, или что она даже приносит вред? Друзья мои, вопрос не в синтетике. А вопрос в том, что медицина, в том числе те исследователи, которые проводят вот эти сравнительные исследования, идут по принципу классической медикаментозной фармацевтической медицины. А фармацевтическая медицина отличается от натуропатической одним ключевым моментом. Фармацевтика пытается выделить главное и единственное действующее вещество. Выделить его в чистом виде, синтезировать, назначить ему определенную дозу и в виде таблетки дать человеку. Натуропатическая медицина идет другим путем. Она понимает, что витамин С очень важен, но в природе он никогда не встречается отдельно. Вместе с витамином С в составе пищевых продуктов в наш организм поступают другие вещества, которые являются помощником витамина С и усиливают его эффект. И натуропатическая медицина говорит: нет монопрепаратов. То есть, если фармацевтическая медицина, вспомните, Всем известный пример Лайоса, Лайонуса Поллинга. Да? Нобелевский лауреат с 70-х годов рекламировал высокие дозы синтетического витамина С для быстрого выхода из гриппозного состояния или для борьбы с любыми другими острыми респираторными инфекциями. Классический фармацевтический подход. Витамин С стимулирует работу иммунных клеток, защищает их от окислительного стресса. Значит, это лечебное фармацевтическое вещество. Его нужно выделить в чистом виде и дать человеку в максимально высокой действующей дозе. Вот он так и делает. Выделяет синтетический витамин С, берет высокую дозу 1-2-5 граммов, дает человеку, который страдает ОРВИ, он принимает его в течение нескольких дней и получает результат. Быстрее выздоравливает, лучше себя чувствует. Классический фармацевтический подход. Натуропатическая медицина говорит, а зачем 5 граммов? Мы можем взять всего лишь 200 мг витамина С, но назначить его в натуральном виде вместе с помощниками, например, полифенолами, биофлавоноиды, другое название, которые всегда действуют в паре с витамином С. Какой бы вы природный источник витамина С не взяли, это всегда и витамин С, и биофлавоноиды. Никогда нет ни в одном источнике в природном витамина С в чистом виде. Нет, просто. Вот он всегда вместе с ними. И они в организме действуют в паре. Они взаимоусиливают друг друга. Поэтому Натурапат говорит, а я беру всего лишь 200 миллиграммов витамина С, но вместе с биофлавоноидами или полифенолами, и получают точно такой же эффект, а может быть даже больше. Вот и вся разница. То есть сам по себе, если бы мы взяли Чистый отдельный витамин С натурального происхождения и чистый витамин С синтетического происхождения, сравнили бы их между собой, они, наверное, бы оказали одинаковый эффект. Но в пище и в натуропатических подходах главным залогом более высокой эффективности играет не натуральность происхождения данного витамина, а то, что это в комплексе. В связи с этим меня всегда умиляет вот эта тяга к монопрепаратам. Особенно вот в последнее время, когда мы получили доступ к американским продуктам через определенные сайты, когда мы из Америки заказываем отдельные продукты, и сформировалось целое поколение молодых людей, которые говорят, да мы разбираемся лучше всех вас, вот надо взять витамин С отдельно, 5 граммов, вот надо взять отдельно витамин D и, да, не знаю, там условно говоря, отдельно цинк. Вот три монопрепарата, друзья мои, но ну это путь никуда. Монопрепараты почему назначаются в Америке в таких дозах высоченных? Да потому что монопрепарат, будь то витамин С, будь то цинк, они работают намного хуже в организме человека, если у них нет других помощников. А натуропат говорит, друзья мои, зачем это делать? Давайте возьмем комплекс, там дозы будут меньше, но зато будут все необходимые синергисты, которые взаимоусилят действия друг друга, и мы получим тот же самый эффект, а может быть даже намного больше и гораздо более широкий, чем просто витамин С высокой дозировки. Поэтому, друзья, монопрепараты это вообще абсурд. Потому что мы с вами говорим о веществах природного происхождения. Мы с вами говорим о натуропатии, а при этом пользуемся, Моделями фармацевтической медицины. Давайте возьмем монопрепарат, да еще высокой дозировки. Вот это я понимаю. Протрясет так потрясет. Да, друзья мои, протрясет до сыпи, но только результат будет ничуть не лучше, чем при назначении нормального, грамотного комплекса антуропатического препарата, состоящего из натуральных витаминов и минералов, в подобранных между собой соотношениях. Поэтому монопрепарат забудьте, друзья мои. ну Не нужно этого делать. Это бессмысленно. То есть мы, по сути дела, пытаемся обмануть природу. Мы говорим, а мы лучше знаем, что нам нужно. Но так никогда не было и так никогда не будет. Поэтому, друзья мои, когда мы с вами говорим о синтетических или несинтетических, вопрос в данном случае пустячный. Он яйца выеденного не стоит. Синтетические препараты действуют в 80-90% случаев аналогично натуральным витаминам. Поэтому давайте здесь сделаем важную ссылку. Если мы с вами имеем витамино минеральный препарат синтетического происхождения, но он грамотный и комплексный, он содержит в себе все витамины, все минералы, плюс ко всему, это вообще желательно, дополнительно какие-то, например, вещества природного происхождения, например, в составе каких-то растительных экстрактов, то вот такой комплексный по большей части синтетический препарат будет столь же почти эффективен, как и полностью натуральный э, препарат, э, созданный отдельно из витаминов и минералов, полученных полностью натуральным путем. То есть здесь вопрос в комплексности. Не в самой форме, синтетический или нет, а в комплексности. Вот если будет комплексность, то тогда да. Вот э, приведу вам пример, да, стра, опять же, из области страшилок. Когда говоришь... О необходимости витаминов, минералов и говоришь о том, что синтетические витамины и минералы практически ничуть не уступают натуральным аналогам. многие приводят пример. А вот давайте с вами поговорим про бета-каротин. Вот мы читали исследования, что бета-каротин, о котором вы говорите, что это очень важное и нужное вещество организму, что это антиоксидант, который назначали курильщикам, у них усиливал возникновение раковых опухолей, то есть повышал риск рака легкого. Друзья мои, давайте вспомним, как проводилось данное исследование. Брался синтетический бета-каротин в виде монопрепарата и в очень высоких дозах назначался людям с а, надеждой на то, что он их защитит от этих опухолей. А произошло наоборот. Давайте разберемся почему. И опять же очень легко понять почему. Потому что в природе бета-каротин а, или просто давайте назовем группа веществ, в которые входит бета-каротин. Они имеют общее название ⁇ каротиноиды. Вот если мы с вами поищем в природе источники бета-каротина и посмотрим вместе с какими другими веществами он в составе этих пищевых продуктов присутствует. Берем бета-каротин, а за ним тянется альфа-каротин, астакс, простите, лю... ликопин, лютеин, заэксантин. Огромное количество других каротиноидов. Это целый каротиноидный комплекс. И вот они вместе действуют в организме человека. И дозы высокие не нужны. Достаточно бета-каротин всего лишь 5 миллиграммов, но если он вместе с другими а, каротиноидами природными, он окажет абсолютно защитный эффект и у курильщиков, и в отношении рака легких, и в отношении других, любых других проблем. Понимаете, в чем дело? Мы... Руководство фармацевтическим подходом взяли из природы один, одно какое-то вещество, вырвали его из контекста каротиноидов, назначили высоченную дозу и дали группе людей с очень высоким риском. Вот он подход. Вот понимаете, вот все вот эти страшилки рождаются из того, что фармацевты по сути своей заходят на территорию натуропатии и руководствуясь своими принципами, своими привычками действуют, как, как говорится, зашел в лес дров наломать. Поэтому, друзья мои, в целом, если мы видим грамотно составленный э, комплекс, который состоит из большинства необходимых витаминов и минералов в необходимых дозах, из большинства э, других витаминоподобных веществ, часть из которых может быть даже природного происхождения, вот если мы видим вот такой развернутый комплекс, то нам уже не важно, синтетические это витамины или нет. Мы понимаем, что за счет синергизма вот этих всех веществ мы получим очень хороший результат. Второй момент, который рождается из вопросов э, синтетика или нет, э, это финансовый. Когда мне люди говорят, нет, синтетикой я пользоваться точно не буду, это вредно, это вообще на организм не влияет, несмотря на то, что уже сто раз доказано, что влияет, и несмотря на то, что я вот вам уже в течение получаса говорю, что это очень важно и нужно. Тем не менее, есть вот такие упертые староверы, которые говорят, нет, Синтетика ни в коем случае. Вот если бы были натуральные компоненты, натуральные витамины и минералы, я бы тогда принимал. В ответ на это я говорю, ну вот, например, у нас есть абсолютно натуральный комплекс витаминов и части минералов. Вот особенность этого нашего продукта заключается в том, что мы взяли все самые современные технологии на сегодня и обеспечили состав полностью из натуральных витаминов и минералов. Например, витамин С в виде экстракта ацеролы. Это тропическая ягода, очень богатая витамином С и благодаря технологиям можно получить абсолютно натуральный витамин С. Или, например, витамин Е. Это, по сути дела, полный комплекс природных токоферолов, потому что в природе витамин Е не только альфа-токоферолом представлен, а альфа-бета-гамма-дельта токоферолами. Так вот, этот токофероловый комплекс выделенный из фосфолипидов сои, например. Витамин К получен в результате ферментации бобов. Витамина В в результате микробиологического синтеза, так как они в сущности и производятся, например, в толстом кишечнике человека. Ну и так далее по списку. Витамин, например, селен в составе Селена метианина, полученного в результате дрожей, или кремний в составе экстракта проростков бамбука, йод в виде стандартизированного экстракта морских микроводорослей, ну и так далее. То есть все компоненты, все витамины и минералы абсолютно природного происхождения. Я говорю, вот, пожалуйста, если вы хотите абсолютно природный, вот, пожалуйста. Люди спрашивают, а сколько стоит, я называю цену. Люди говорят, ой, это очень дорого. Нет, мы не готовы платить. И получается парадоксальная ситуация. За синтетику я синтетику я принимать не собираюсь, потому что она вредна для организма. А натуральные витамины – это слишком дорого. Любопытная, да, получается ситуация? Я и не туда, и не сюда. Друзья мои, вот если перед вами такой человек попадается, то это по сути дела отговорки. Он просто не хочет принимать ни то, ни другое, ни третье. Его устраивает современное его текущее положение дел, его текущий рацион. Он не готов ничего менять в своем питании, он не готов принимать никакие витамины, и поэтому он придумал две отговорки. Синтетика вредна, натуральные витамины слишком дорого. Оставьте меня в покое. Но, друзья мои, это его выбор. Друзья мои, у нас сейчас время эфира подходит к концу первого, поскольку мы сейчас переходим к самому интересному, буквально через три минуты мы переподключаемся. Итак, маленький перерыв.